Дорогие друзья, всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Сегодня я бы хотела с вами немножечко поговорить про нашумевшее интервью Елены Блиновской и Ксении Собчак и посмотреть карту Елены, посмотреть, что же она за человек. все таки мы с вами астрологи, и мы с вами умеем видеть больше, чем любой другой простой человек если кто-то еще не знает в чем дело вся эта история произошла совсем недавно как раз после новогодних праздников по-моему это было 3 января на канале ксении собчак на ю тубе осторожно собчак можно посмотреть это интервью так вот пока все люди отдыхали занимались какими-то развлечениями у ксении вышла вот такая интересная скажем так в интересный сюжет так как Елена Блиновская, интервью с которой вот просто возбудила всех практи практически зрителей, простых людей, неважно знали они ее, не знали. Конечно, это видео интервью сейчас обсуждается многими, очень активно, очень ирьяно. Елена Блиновская – это блогер, очень известный пользователь сети, это тренер личностного роста, как человек который помогает людям исполнять их желаний. Ее такое основное творческое детище, тренинг «Марафон желаний». Она успешная бизнес-леди, очень богатая, позиционирует себя как психолог, как коуч. Хотя психологического образования, я так понимаю, классического у нее нет. Но как она говорит она достаточно много училась она замужем за предпринимателем воспитывает четверых детей и собственно говоря известно многим многие как выяснилось к ней ходят или проходили ее марафоны желаний и собственно говоря поэтому для многих конечно стало таким открытием, может быть, что человек, ну, как-то раскрылся совершенно по-другому, скажем так, у Ксении Собчак, и люди ее знали как успешную женщину, как я уже сказала, очень богатую, состоятельную, популярную, но вот у Ксении Собчак она себе показала немножко с другой стороны, и мы сейчас с вами посмотрим, а почему так произошло. Почему на какие-то вопросы Ксении Собчак э она либо не хотела отвечать, либо она уходила от ответа. То есть э вот обнажились некоторые моменты в характере личности этой успешной, женщины и, конечно, для многих людей сразу стало масса вопросов, почему такой человек достиг таких высоких результатов в своей жизни. Давайте посмотрим ее карту. Итак. Блиновская Елена. А, по элементу личности, мы смотрим по элементу личности в дне с вами, да? Дерево инь. Что такое дерево инь? Это такой очаровательный вюнок, вью, который... Цветок, мы очень часто говорим, что это цветок. То есть такой а, цветок, который всем нравится прекрасный красивый считается что достаточно мягкий по характеру он но но со своим мягким характером он стремительно умеет ползти вверх да? ему нужны деревья за что зацепиться то есть это люди которые в принципе сами одни сами по себе добиться ничего не могут то есть им нужно окружение определенное и это люди, которые могут карабкаться и далеко-далеко и высоко заползать наверх. Цветок родился, мы смотрим, месяц-месяц обезьяны. Это уже, несмотря на то, что это конец августа, 25 августа 81 года. Ну, часа мы не знаем, поэтому не рассматриваем. Осень. Это осень по китайскому календарю. Сильный металл, мы видим, что у нее очень сильный металл. И, конечно, дерево очень слабое в... в вот, в такое время в таком сезоне металл конечно очень сильный то есть власть в ее карте а, очень сильная а, но что важно важно а, не только что у нее много металла много власти а то что она может это контролировать. Посмотрите, ее власть находится под контролем, да, то есть у нее есть огонь. И это будет говорить о том, это указывает на человека влиятельного. То есть она может руководить, в общем-то, большими, даже большими боссами. То есть она может, она умеет и любит и может руководить. Итак, являясь элементом личности иньское дерево, этот человек вообще эти люди они могут хорошо приспосабливаться очень быстро к любым изменяющимся обстоятельствам. Они из, из ну дерево вообще творческая такая достаточно стихия, то есть это люди, которые умеют придавать такую творческую окраску своей деятельности, своим знаниям. Она становится, конечно же, интересно окружающей именно вот такими своими чертами характера легко налаживает связи сам цветок нуждается в заботе внимании если есть эта забота если есть это внимание в жизни такого человека то тогда собственно говоря у нас все хорошо проходит и иньское дерево способно создавать какие-то качественные продукты важные нужные полезные в жизни Теперь посмотрим на столбня деревянная свинья, то есть сверху мы видим дерево, это самое важное, да, это такое можно тоже сказать важная черта характера у Елены, то есть цветок, если вы обратили внимание, у цветка нет корней. Нет корней, мы называем вот это корни первой степени, мы здесь не видим зеленых знаков. Ну и если посмотреть в, в скрытых небесных стволах, здесь корни второй степени, но другой полярности корни мы не берем. То есть цветок без корней. но это, знаете, это как ну, лилия, хотя у лилии, мне кажется, есть корни, а скорее это даже как какой-то планктон, что-то такое зеленое, да, что плывет что может выживать в воде ему не нужны корни все быстро меняется и а, такой цветок живущий одним днем такие люди очень эмоциональные а, к сожалению не очень уверенные в себе потому что корней нет, да то есть не хватает у них знаете в возможности и силы воли построить какие-то границы между людьми, как-то правильно э, выстроить отношения. Но, ну, собственно говоря, что, может быть, мы и видели, э, как раз в этом интервью, да. То есть э, она очень часто переходила на эмоции. Ей не хватало доводов, ей не хватало, э, может быть, каких-то разумных идей э, поспорить э, с Ксенией. Она просто сразу так сваливалась в какие-то свои эмоции, да. А, Почему? Человеку не хватает ресурсов, хотя вроде бы он сидит на ресурсах, но мы уже говорили, что первое, это вода. Вода несет человека, человек плывет по океану, по морям, по океанам, у него нет берегов. И а, мы видим, что очень низкая фаза Ци, восьмерка в этом ресурсе. А, это может указывать на какое-то долгое обучение, возможность, что, что она действительно правду говорила, что она училась у многих. Это не всегда, к сожалению, знания, которые могут принести ту пользу, которую бы они давали, так скажем, при полезности. Потому что здесь, конечно, эта вода цветку не полезна. То есть сама по себе свинья, если мы будем рассматривать как ресурсы, как знания, она не является супер полезной в этой карте. И вот все это обучение, которое у Елены э, возможно было, возможно потому что она, почему я говорю возможно, потому что она, как мы видели, не, как бы не предоставила нам ни одного имени, ни одного института, этот сильный ресурс ⁇ это море, да, даже если она изящная кувшинка или какое-то маленькое растение, живущее в воде естественно, она противостоять не может. То есть эти знания и вообще то, на что она замахнулась, это то, что, конечно, может у нее забирать силы и вообще как, знаете, смыть ее просто с лица земли. Кстати говоря, она говорила о том, что она хотела бы закончить карьеру, еще она про это говорила до до этого интервью с Ксенией Собчак мы видим, может быть, какую-то даже, знаете, какой, мне кажется, такое уже внутреннее выгорание, потому что человек говорит, что не видит, какие у него есть желания, не видит какие-то цели, не понимает, зачем он в принципе это все делать, ну кроме, конечно, тех денег миллионов и миллиардов, которые она зарабатывала. Но, конечно, это очень сильно из нее вытягивало силы. Для того, чтобы добиться чего-то, нужна опора. Нужны другие люди, ей нужен социум, то есть с этой карты ничего добиться в одиночку невозможно. Ей нужно использовать других людей их сильные стороны это, в этом случае она сможет достигать успеха это главное не зря она сказала что в ее команде 200 человек я правда не знаю ну, с ее слов это где где и как эти 200 человек работают но тем не менее я подозреваю что команда действительно у нее есть большая и серьезная и э, единственная вот эта главная опора для Елены, она находится в супружеском доме, в свинье. Мы видим вот этого грабителя богатства, ямское дерево. А, ну и вот мы видим, что, на что она может опираться, на супружеский дом в первую очередь конечно у человека каких вот с такой карты с таким столпом дня вот каких-то долгосрочных планов нет потому что вот именно с этой карты человек живет ну как говорится одним днем может не одним днем но он человек живет настоящим ей важно очень важно понимать что происходит сейчас может быть поэтому она и подвисала во время разговора и уходила в это молчание но вот на вопрос э, Ксении, какая глобальная цель, цель в том, что она делает, она ответила, ее нет. То есть, какие-то огромные глобальные цели ставить, это в принципе не в характере вот этой карты. Так вот, мало того, что она без команды, без поддержки, это иньское дерево работать не может, но здесь есть действительно фокус. Те, кто изучали, например, 60 ядзи, или те, кто изучал э, бадзы у меня пропущенные знаки, то они видят, что столб Елены действительно волшебный, в нем как бы пропущен знак, знак легких денег. Э, и этот знак легких денег, то есть этот столб, притягивает козу коза для нее будут легкие деньги и помните она говорила что для меня деньги это всегда легко вся моя жизнь подтверждает что сколько мне надо надо просто захотеть и я эти деньги получу конечно это благодаря ее такому волшебному столбу так вот возвращаюсь к этому дереву и к, ну, к цветочку к этому цветочку и к морю огромному, да. Мы понимаем, что бороться с таким течением она не может. И, кстати, у нее даже это проскальзывало, опять же, в интервью. Она говорила, что я просто плыву по течению. Я не люблю грести, это не моя тема. Я люблю расслабленно просто, просто идти по течению. Но и бороться у нее сил нет, потому что с океаном бороться этому цветку, в общем-то, бессмысленно. У нее и так достаточно много забирают. Сила, забирает этот ресурс, он ее просто поглощает. Тем не менее, несмотря на то, что мы видим карту, мы видим очень слабую карту, мы все равно понимаем, что у нее есть все данные для того, чтобы подняться на вершину социальной лестницы. То есть мы понимаем, что карта слабая и сила этой карте, карты именно в слабости, именно в наличии вот такого ресурса, поэтому вся выгода в поддержке других людей. Итак, что бросается в глаза в карте? Конечно же, большое количество металла. Поэтому энергия этого элемента будет очень сильно влиять на характер Блиновской. Она еще и, видите, непростая. То есть мы всегда говорим, когда у нас есть две полярности, да, вот мы видим здесь петух петухинский металл и обезьяну янский металл. Вот когда мы видим... Любой элемент двух полярностей, который стоит либо в земных ветвях, либо в небесных стволах, он всегда дает ну, такую некоторую не то чтобы путаницу характера, но достаточно сложный характер, назовем это так. Итак, интер... мы видим, что в интервью она не давала прямых ответов на вопросы Ксении Собчак, старалась как-то увиливать, иногда просто переходила на другие темы. Почему? Такое количество металла делает человека замкнутым. Несмотря на то, что ее элемент личности не металл, но мы видим его достаточно много, и он находится в социуме. Несмотря на то, что она вроде бы работала с огромными группами людей, работала с целыми залами, да, вот она умеет держать дистанцию. И дистанцию именно в социуме. В интервью Елена выглядела достаточно неприветливо, можно так сказать, замкнуто. Чувствовала, что она не хочет открываться. Она всем своим видом и поведением как бы старалась оттолкнуть собеседника, сделать так, чтобы между ней и Ксенией была такая максимально была возможная дистанция. Конечно, это происходило неосознанно, потому что Елена Блиновская разделяет свое внутреннее «я» и окружающий мир. Любое какое-то взаимодействие, которое нарушает ее границы, она воспринимает как опасность для себя. Это внутренняя боязнь, что на нее будут воздействовать, ее могут сломать, да, вот как металл могут сломать, и она уже не будет прежней. Она уже не будет такой, как раньше, может быть, не такой полезной. Да? Ну, как взять, там, я не знаю, ложку металлическую сломать, что с ней потом делать? Только выбросить. Вот именно поэтому Елена не любит критику в свой адрес. У нее есть свои границы, границы дозволенного. Ей хорошо с теми, кто не посягает на ее принципы, принципы и мировоззрения. Это женщина со своими установками, помогающими не допустить чужа чужаков в личную зону. Она откроется только тем, кого она знает и кому она доверяет. Конечно, такой сильный металл в карте Елены не сломать. Но любые царапины критика, да, конечно, у нее останутся в душе надолго. И чем-то, вот любое это недовольство окружающими у нее оставляет в ее душе большой такой отпечаток. Тем более, что мы видим, что погоду стоит синь, который очень не любит, вообще боится критики, не любит неудобных вопросов, тем более публичных. Тем, кто смотрел интервью, наверное, еще обратили внимание на то, что Елена частенько вставляла в свою речь нецензурные слова. Ну и, собственно говоря, глядя на карту, мы понимаем, что это действие именно такого сильного седьмого убийцы особенно седьмой убийцы который вот перемешан с властью и перемешан как я уже сказала правильно неправильно то есть она же с одной стороны да она претендует на хорошо образованную культурную женщину с другой стороны из нее все время прорывается вот это брать и конечно люди с такими божествами они как-то они не могут перекрыть <смех> горло сами себе свои песни да то есть они не могут совсем избавиться от э, нецензурной брани и э, нецензурных слов и собственно говоря они используют влечь в речи ну я не знаю будем считать что не могут себе это позволить у них иногда это может быть даже гармонично вписывается иногда это вот, не очень <смех> вот и ну, может быть у елены есть какое-то внутреннее желание именно выделить какие-то эмоциональные моменты таким образом обратить внимание на себя Но где же все-таки кроется главная интрига успешности богатство и признание елены блиновской Конечно же, в обезьяне, в месяце рождения. Столб месяца в Бадзы ⁇ это сезон рождения элемента личности. Именно от него, от сезона высчитывается сила всех элементов в карте. А это значит, что столб месяца определяет качество жизни в целом. Итак, мы с вами смотрим. Янский металл в обезьяне ⁇ правильная власть. Да? Правильная власть. Связана с карьерой. Человеку будет нравиться, ну, во-первых, заниматься карьерой, достигать, быть каким-то, таким достигатором. Ему нравится воспитывать других, устанавливать какие-то правила, доносить эти, эти правила до окружающих. Елена может отлично, конечно же, управлять людьми, может стать консультантом, потому что любит советовать, что и как делать. Обезьяна это звезда благородного человека для Елены. И этот благородный человек может иметь любой смысл, например, спасение жизни Спасение жизни через те же инфопродукты, которые могут стать ценностями, которые, например, ни у кого нет, потому что в обезьяне есть скрытый ресурс, то есть какая-то важная все-таки информация для людей. В обезьяне находятся деньги, прямое богатство. Сейчас вот вам немножечко тут покажу. Ой, перепрыгнула. Так, сделаем. Вот, мы видим, что стабильное богатство, да, в обезьяне, то есть, находятся деньги, очень глубоко спрятаны. Тяжело их оттуда вытащить. Мы, конечно, не знаем столб часа, но деньги припрятаны надежно. Так вот, в обезьяне находятся деньги, прямое богатство. Но это не просто деньги, это умение управлять эго -э людей, понимать их внутренние потребности и желания. И если этому научиться, то можно, в общем-то, создать хороший бизнес. Весь этот набор божеств, правильная власть, правильный ресурс, правильные деньги находятся в обезьяне которая считается таким серым кардиналом в карте. Но так как тут ведущие отцы в обезьяне Ген, то кто у нас Ген? Правильная власть для женщины – это супруг. То есть у Елены есть супруг, про которого она много говорит, и который с ее же слов ей очень много помогал. Так вот, супруг Елены – как мы видим по ее карте, давайте вернемся к карте, он может помогать, да? то есть вот мы видим, что в месяце как раз стоит стоит правильная власть, да? и он, который может помогать ей реализовать все, что она задумала, при этом став ее боссом. Ведь именно ему, в общем-то, мы и знаем, принадлежит вся компания, которая продюсирует и проводит тренинги Елены, ну и также на нем еще более десятка всевозможных организаций. Для мужа Елена является деньгами, на которые можно заработать. Ну и для Елены ее элемент личности – это мы помним возможность подняться на вершину, успеха в социуме, но желательно, чтобы были люди, которые ей помогают. Ее босс – Муж с ней, в общем-то, сливается, а, как бы поддается. В итоге Елена выигрывает, она тоже про это все время говорит, что что он ее очень сильно любит, боготворит, он ее никогда не бросит. Ну а если бросит, то она, даже если, в смысле, бросит, или она уйдет, то все равно она при своем, при всем останется. То есть она становится наделена властью над мужчиной. Это действительно так. Да и вообще-то женщина и, и умная, и расчетливая. А, муж для Елены в лице босса это, конечно, все. А, ну и Елена себя считает королевой. Ну, с, такой, с таким количеством металла она по-другому считать не может. Вот это дает Елене вот тут какой-то внутренний стержень, уверенность, статусность. Мужчины, глядя на такую женщину, хотят завоевать ее, потому что ее внутреннее состояние это состояние королевы. Поэтому основные утверждения Елены – я богатого, успешного, здорова, счастлива. И, в общем-то, они работают. На всех встречах, где-либо, на фотографиях они, она себя позиционирует, любит позиционировать именно в образе королевы, с какой-нибудь соответствующей символикой. Это престижная машинка, там, одежда от лучших дизайнеров, дорогие статусные аксессуары, звезды, опять же, да, нашего шоу-бизнеса. Ну, в общем, любые атрибуты власти, атрибуты королевы. Почему так успешны а, ее тренинги? да? В чем же секрет? Ну, я так думаю, что, смотрите, мы видим погоду, что у нее стоят два седьмых убийцы. Мы знаем, что это Божество такое неоднозначное, которое умеет всегда перепрыгнуть, всегда пойти своим путем. Это Божество, которое умеет найти свою дорогу. Это Божество, которое ради цели перешагнет через что угодно. Сильное, влиятельное. Год – это то, что видят люди. Елена показывает всем, что она Обаятельные седьмые убийцы, ну, конечно же, обаятельные, но самое главное, она показывает, что она может решить проблемы людей и чувствует себя в этом достаточно хорошо и уверенно. Божество седьмой убийцы любит манипулировать, контролировать, это дает Елене ощущение победы, а у людей ощущение, что именно она может решить их вопросы. Даже вот свое желание выделиться, произвести впечатление за счет готовности решить проблемы других людей. Мы, мы видим в ее карте слияние вызова власти Бина да, с седьмым убийцем. Это будет у нас вода, то есть Елена превращает свои, свой ресурс в свою поддержку. поддержку. Так что, посмотрев карту Елены Блиновской, нам становится как-то понятно, почему именно так она себя вела на интервью с Ксенией Собчак. Нет, как бы ничего здесь удивительно, все достаточно понятно, все достаточно предсказуемо. Конечно, теперь после всех этих скандалов и интервью, я думаю, что она будет уже очень осторожна с журналистами. Ну а вообще 22 год может серьезно повлиять на ее карьеру. Помните, мы с вами говорили, что столб месяца отвечает за карьеру. И у нас с вами подходит на подходе 4 февраля год водного тигра водяного тигра и янская вода будет сталкиваться с янским огнем здесь конечно огонь будет страдать и а, обезьяна будет сталкиваться с, с тигром соответственно и обезьяна тоже будет страдать потому что тигр приходит и он активный он всегда всегда все приходящее более активно чем то что у нас мы видим в карте то есть у нас конечно скорее всего вместе Вообще, в ее карьере будет полный разгром, я подозреваю, в 2022 году. Ну, она, в общем-то, уже сказала, что она прекращает свой проект «Марафон желаний» или каким-то там каким-то другим образом она планирует его реализовывать. Ну, в общем, мы с вами посмотрим. Так что, друзья, не прошли мы с вами мимо этой сенсации, такого местного масштаба, ну, почему местно почти на всю страну, тоже посмотрели с вами карты, и будем смотреть, как же будет развиваться событие дальше, и как эти события отражаются в ее карте. С вами была Пугачева Наталья, вам всем удачи и процветания!